так всем здравствуйте с вами наталья Пугачева. мы сегодня сегодня вы будете слушать не столько меня сколько э, татьяну смирнову она проводит наш с вами э, марафон на котором мы с вами встретились собрались чем мы будем заниматься Значит, э, марафон состоит из трех дней. У нас сегодня, завтра и среда вечер. Вернее, четыре дней, У нас еще будет VIP день. Ну, на самом деле VIP день условно платный у нас. И я хочу сказать, что мы э, для чего мы сделали этот марафон? Э, все больше и больше людей интересуются китайской метафизикой. Все больше и больше людей желают изучать. Вот, например, сейчас у меня курс по астрологии стартовал, в котором более 150 человек. И я хочу сказать, что вот за там я шестой год преподаю, и интерес не падает, а даже возрастает, потому что, ну, раньше у нас, допустим, один только курс был, примерно такой же набор был, а сейчас у нас идут разные курсы. у нас идут курсы по фэн у нас идут по базы у нас идут по цене и на все курсы у нас набираются очень большие группы почему потому что эта наука стала востребована Ну, не столько наука сколько искусство Стало востребована стали востребованы специалисты которые разбираются востребованы не только как как работники но и в смысле ну там допустим консультанты астрологи да ну и просто как люди обладающие такими знаниями и например например востребованы среди подруг среди родственников и вот даже сейчас вы слушали и уже слышали да, рассказы про то что стоит получить хотя бы небольшие знания уже все вокруг начинают интересоваться этими же знаниями друзья мы хотели из-за того что такой большой ажиотаж все больше и больше приходит новичков новички идут сразу в какие-нибудь э, профессиональные курсы. Вот у меня сейчас на профессиональном курсе очень много новичков. Раньше туда профессионала звала а сейчас зовут всех, потому что я понимаю, что всем интересно, все хотят получать знания. Э, уч, учатся люди не только у нас, учатся в каких-то других школах. И мы заметили тенденцию, что э, самое начало, то есть фундамент этих знаний, люди пропускают. И они приходят на профессиональные курсы не имея вообще представления, или они а это представление имеют какое-то, ну, очень-очень смутное, о чем это, ну, вот понимаешь, что, да, фэншу, что-то про пространство, что-то про дом, что то какие-то волшебные вещи можно делать, какие-то активации могут быть деньги, эти активации могут здоровье приносить, или мужчину в дом приводить, или там э, помочь детям хорошо учиться. Все про это слышали или знают, но что такое фэн фэн-шуй особо, ну, не углубляются. И мы задумали этот курс, Татьяна подготовилась к этому курсу, и мы решили, что этот курс мы сделаем не очень дорогим, но для того, чтобы новички могли прийти. И потом мы подумали, что ну как же так? У нас много людей, которые могут вообще не очень понять, за что им нужно заплатить ведение в китайскую метафизику. За что им нужно заплатить? ну вроде бы так много всякого материала так много в интернете всего бесплатного и вообще непонятного да? и э, мы решили сделать ход конем. то есть тот курс который татьяна подготовила как платный мы решили его провести бесплатно то есть вы все кто смог попасть в комнату видимо сегодня завтра и в среду вы получите все вводные данные сегодня по фэн завтра по астрологии бацзы по послезавтра ну после-послезавтра по цеменью и а, единственное, что самые такие а, работающие интересные фишки и сегодня будут фишки видите сегодня будут бонусы до да? сегодня будет ритуал для очищения дома розыгрыши бесплатного дня а, вот в вернее бесплатного участия в видне ответы на вопросы все это сегодня у нас с вами будет но будут конечно тоже какие-то работающие вещи будут абсолютно учебный интересный материал но вот такое ну наверное самое самое мы все-таки отнесли vip день и я вас еще потом приглашу попозже сейчас я просто хочу сказать что у нас открытая встреча Абсолютно бесплатно, несмотря на то, что материал дает хороший специалист, очень хороший преподаватель нашей школы. Материал дает очень интересный, очень нужный и полезный. Все эти материалы, вот вы знаете, сколько я проходила и училась тут тоже у нескольких мастеров. Ну, в общем, сейчас такой мир разнополярный, разнообразный, да, что э, уже мало осталось людей, которые учатся только одного мастера и все. Конечно, я так же, как и большинство, учусь у разных мастеров, разных школах, и у э, зарубежных мастеров, и у, и у наших мастеров. И, и э, ну, Татьяна преподаватель нашей школы, все преподаватели нашей школы точно так же учатся, они, э, первые они мои ученики, второе они еще ученики еще многих преподавателей. Я хочу сказать, что когда я прихожу на профессиональные курсы, даже если они очень дорогие, очень-очень, там несколько сотен или тысяч долларов стоят, всегда преподаватели начинают с азов. И никогда такого не бывает, что в группе сидят, а в группе, как правило, очень часто и много учатся людей уже, которые сами имеют школы астрологические, которые много ведут уже свои консультации. Такого не бывает, чтобы кто-то сказал – да не надо нам это слушать, мы это уже все знаем. Уже 20 раз вы нам рассказывали про, про все эти иероглифы и про все эти стихи, все мы уже знаем. Уже давайте нам там работающие фишки, такого не бывает. Каждый мастер начинает рассказывать, и мы всегда узнаем что-то новое. И вот сейчас вы получите вот самый вот этот вот самое начало вот этих вот профессиональных курсов, с чего все начинается. И вы разберетесь немножечко в этих науках, в этом искусстве, и поймете, надо ли вам это или не надо а, в жизни. Вы сможете понять, а что именно? Может, вы сразу профессиональный курс захотите. Может быть, вы захотите просто вот подумайте, разберетесь и скажете, ой, буду дальше пользоваться уже готовыми продуктами школы Натальи Пугачевой, потому что я. И Татьяна, мы рассчитываем, и э, другие преподаватели нашей школы. Мы для вас рассчитываем, делаем очень много курсов, мы делаем выкладываем бесплатно активации. Э, я рассчитываю календарь успешных дел каждый месяц. Я даю рекомендации на каждый месяц. И я знаю, что очень многие пользуются просто вот этим продуктами, готовыми продуктами, абсолютно э, не заворачиваясь я специально на слайде сейчас держу, чтобы вы посмотрели, чем мы, вы будете заниматься. Мы вы будете заниматься. 30 сентября и 2 октября это бесплатный дни, что и у вас, если вы получите даже немножечко знаний, появится возможность давать рекомендации людям, появится возможность находить правильные пути. Ну ладно, значит... Друзья, я сейчас уступлю место, собственно говоря, ведущему этого марафона, нашему преподавателю нашей школы, Татьяне Смирновой. И ну, давайте ее поприветствуем восклицательными знаками. Друзья, всех приветствую. С вами Татьяна Смирнова. Рада всех видеть. Я расскажу об основных понятиях китайской метафизики что такое цель такое шар как определить эти энергии примеры покажу плохого и хорошего фэн-шуй разберемся как за пять минут определить хороший фэн-шуй в доме или плохой фэн-шуй в доме расскажу кто ваш ангел-хранитель как получить от него помощь и конечно вас ждут бонусы как участников нашего марафона нашей встречи и будет домашнее задание чтобы вы немножко смогли применить те знания которые мы сегодня с вами будем изучать которые вы получите у вас будет небольшое домашнее задание очень легкое, на мой взгляд мы не стали это все усложнять но тем не менее чтобы у вас сразу возник интерес к применению этих знаний потому что одно дело когда ты все учишь складываешь там в себе в голове или на полочку да, ну, хорошо работает когда мы все это применяем мы вчера с вами разговаривали о пространстве об анализе пространства дома и то что вокруг дома мы посмотрели примеры хорошего фэн-шуй и не очень хорошего фэн-шуй в общем-то вчера говорили о фэн-шуй сегодня будем говорить о времени о влиянии времени с точки зрения китайской философии на жизнь человека и вот это время трактует, да, вот в китайской философии трактует время немножко отлично, чем в э, западной астрологии, как бы, чем в западной астрологии, чем вообще а прин, у нас принято, то есть в перегорианском календаре, немножко там другие понятия в китайской метафизике, и мы сегодня постараемся с вами с этим разобраться. Что же нам говорит китайский календарь э, по дате нашего рождения, и что же мы можем вытащить из этой даты, и как, э, собственно, Понять себя и скорректировать жизнь. Ну, конечно, мы не в полном объеме все это сегодня посмотрим, да. но тем не менее прикоснемся и научимся немножко смотреть под вот нашу дату рождения, под углом китайской философии. Что мы сегодня узнаем? Я расскажу о системе пяти элементов УСИН. Вчера в чате увидели, что сложно разобраться с этой системой, да, но вот тогда нужно немножко сегодня быть внимательным этим людям. Постараюсь рассказать, чтобы, чтобы было понятно. Посмотрим, как устроен китайский календарь, его отличие от григорианского календаря, как я уже сказала. Научимся строить карту Бадзи, свою посмотрим что можно вообще узнать из карты бадзи и из своей даты рождения разберемся что же важнее какой столб года рождения или дня или месяца или часа тоже это все покажу на примерах потому что мы все знаем да скорее всего мы все знаем какой год по китайскому календарю мы родились и вот этот год рождения именно год, столб кода, так называемый, да, вот показывает нам зверек, вот этот год рождения. Но есть еще четыре столба, столпа, вернее, не, еще три, вместе с годом это будет четыре столпа, которые отвечают за разные аспекты нашей жизни. мы сегодня тоже посмотрим, за какие же аспекты эти столпы отвечают. День рождения, месяц рождения, час рождения. Посмотрим, кто такой господин дня, как он влияет на нас, какими нас видят люди, ну и, конечно, вас ждет также бонус, ритуал на исполнение желаний сегодня. Вчера мы пространство знаем уже, как чистить, да, кто-то уже, наверное, почистил пространство дома. Ну вот уже пора загадывать желания их исполнять, привлекать благоприятные энергии и помощников для того, чтобы желания исполнились. Я расскажу, что такое цемен-дунзя, искусство цемен-дунзя. Покажу расклад цемент дунзя расскажу, какие бывают виды раскладов и, в общем-то, возможности да, каждого вида раскладов. Расскажу основные операторы расклада, какие есть в цемен. Как найти себя в раскладе цемент дунзя И как использовать искусство цемент дунзя для повышения удачи и привлечения удачи. Ну и, и, конечно, будет бонус, да, и, конечно, домашнее задание. То есть, если вот так вот коротенько. Искусство ци дунзя дунь ци это мы знаем, что это источник жизни, да, мы с вами об этом говорили уже на марафоне. Дзя, это у нас небесный ствол, янское дерево, то есть первый, да, то есть самый главный, первый. И э, мы это ворота, дуй, это путь, да, получается. То есть это путешествие через волшебные врата к источнику счастья. И э, Цемин Дунзя это искусство предсказаний, как изначально было, это искусство предсказаний предсказ, предсказательное. Э, у него э, есть две большие такие вот направленности: то есть, это как предсказательное искусство и искусство коррекции событий, э, то есть такое стратегическое искусство коррекции событий, чтобы получить пользу э, для себя, да? то есть победить врага. Потому что искусство цемендундзя было э, сначала использовалось, опять же, для того, чтобы императоры процветали. В древнем Китае, да, и каждый, в общем-то, император хотел э, расширить территории, завоевать богатство, ну, то есть э, свою свою империю сделать богатой. И вот это искусство помогало как раз э, бороться с врагами, да, и как раз обеспечить вот это процветание своей семьи. А, так, друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Наталья Пугачева. Сейчас я вам хочу рассказать, что у нас есть Два предложения. Первое предложение. Предложение совсем для новичков прийти и послушать, и, и получить э, знания на таком первоначальном уровне. А второе, хотя вы можете и туда, и туда прийти. Второе есть предложение. Э, обычно у нас эти такие предложения не очень хорошо работают. Э, это предложение о предоплате и получении большой скидки на профессиональный курс то есть у нас 6 октября будет с вами vip день вот этого марафона то есть там вы дальше он предназначен для новеньких то есть но ну, новеньким но многие даже не совсем новенький кто уже получает какие-то знания но понимают что у них такая не хватает фундамента да? они идут на этот VIP день я уже вижу по заказам там есть люди которые у нас учатся даже на профессиональных курсах, но идут для того чтобы разобраться в неких основах потому что это фундамент а есть получение профессиональных знаний получение профессиональных знаний это когда вы уже начинаете изучать предмет и он у нас будет татьяна его начинает вести аж 30 октября и можно получить очень большую скидку 30 процентов даже ну, такую мы вообще редко даем скидку я сразу говорю обычно у нас там 15 ну, вообще у нас больше 10 не бывает. Там, может быть для своих 15 или 20, но 30 это очередь. Но при условии, если вы сейчас оставите а, 1000 рублей предоплаты. А, значит, смотрите, сейчас я вам расскажу про, про эти продукты. Потом Таня выйдет и расскажет вам про прогулки. И как их правильно делать. И вообще ответить на все ваши вопросы. Чтобы вы там не получите. Для тех, кто устал самостоятельно рыться в в интернете и хочет получить какие-то. Уже систематические знания, не вот эти бессистемные, которые вы можете поймать в интернете, но применить вы их не можете. Сегодня я тоже видела людей, которые пишут и Татьяну спрашивают. И Татьяна все время говорит: ну, это же как бы обзорный вебинар. То есть люди пытаются здесь, на открытом вебинаре, получить знания, которые бы они могли применять и практиковать. Подсемейн Дунджа. Друзья, это нереальная история. Как бы мы ни старались, сколько бы мы фишек не выкладывали. Как вы думаете, почему мы выкладываем очень много фишек? Ну, вот все наши э, ученики, которые приходят, они говорят, слушайте, но ну вы столько выкладываете, сколько вот люди на платных, вот там ваши коллеги, на платных вебинарах столько не дают, сколько вы на бесплатно. Нам не жалко, потому что не имея системы люди все равно эти знания применить не могут систему система дается то есть вы видите фишки вы их ловите вы их пытаетесь найти в карте и находите что-то даже прочитать можете от, с этих открытых вебинаров но система конечно дается уже на обучение то есть мы даем этот VIP день для тех кому проще потратить один день и все понять чем самому разбираться, сидеть, искать в интернете и даже не понимать, что ты читаешь. Это правильно или неправильно? Это набрали или это вот сами выдумали, или это из какого то популярного фэн-шуй взяли книжки, даже китайской, там тоже такой же фуфла, знаете, как и наша. Пишут, что в голову пришло, то и написали точно так же и в Китае. Вот. Поэтому все истинные знания, они отдаются от мастеров от какой-то школы, которые передаются от мастера к ученику. Итак, мы этот день делаем для тех, у кого есть знания, но не, ну, непонятно с какой стороны к ним подступиться и как разложить все по полочкам. Вот я такая была, я начала сразу с, с крутых курсов обучаться. И потом вот эти знания, вот, знаете, по крупинке дотаскивала уже с каких-то других своих обучений, куда приходила, и уже там начинали давать основы. Я думаю, господи, я уже там карты читаю, о а каких-то элементарных вещей не знала. Что-нибудь про калькулятор не знала, про солнечное время, как оно строится, не знал. вот какие такие вещи, из которых ну вообще смешно даже подходить в китайскую метафизику. Но я такая была. Я думаю, что среди вас таких тоже очень много. Для всех кто дорожит своими силами временем и деньгами вот именно вас мы приглашаем на вип-день который пройдет он будет один день 6 октября воскресенье с 10 до 17 с перерывом у вас будет три блока по фэншу по базы и по цене быстренько зачитываю что вы там будете проходить Фэншуй – это фундамент китайской метафизики. Пять элементов усин. Или на чем строится вся китайская метафизика. Цикл порождения, контроль, ослабление элементов. Цикл порождения, контроля ослабления элементов. Какой цикл подходит для коррекции пространства дома для улучшения жизни человека. Отсутствующие сектора на плане дома и их влияние на жильцов. А -а -а, компасные измерения. А -а -а, три важных правила, которые помогают вам избежать ошибки. Два способа определения важных секторов дома. Изучаем инструменты для анализа пространства дома, три триграммы и характеристики, атрибуты, как узнать, насколько совместимы дома и человек, число Гуа и его связь с вашим домом. Объекты снаружи дома и оценка их влияния на жильцов. Что такое Ша и как увидеть снаружи и внутри дома. Также вы пройдете летящие звезды, их значения, использование способы коррекции негативного влияния. Дальше вы у вас будет блок номер два по астрологии, где вы узнаете, что такое китайский календарь, устройство специфика, небесные стволы, земные ветви, что они означают в вашей астрологической карте бадзы ваша дата рождения по китайскому календарю главный элемент вашей карте господин дня его окружение характеристики и значения божества в астрологической карте их значение в жизни человека периоды удачи и неудачи в жизни человека как определить дальше Будет третий блок как раз по Цимин Дунзя, расклад Цимин Дунзя, значение символов в раскладе, действующие лица Цимин Дунзя, вы пройдете врата, звезды, духи, за что они отвечают, как, как их применять, главные операторы расклада Цимин, их применение в повседневной жизни, как определить благоприятное время для действий за пять минут также у вас будут записи всех дней бесплатно бесплатного вебинара плюс записи вип дня методичка скайп чат будет с преподавателем где вы можете задавать вопросы в режиме онлайн она вам будет отвечать ну и это еще не все каждый участник вип дня получает в подарок активацию чайника. Это пособие о том, как использовать обыкновенный чайник, как активировать хорошие энергии в доме и исполнять хорошие энергии в доме, исполнять желания. Стоимость участия до конца сегодняшнего дня будет на тысячу рублей дешевле стоимости видня всего в целом он стоит 2 900 сейчас вы можете купить его за 1990 а дальше он поднимется с, в конце дня он уже все у нас закончились открытые вебинары дальше его можно будет купить приобрести только по 2 900 важно сделать заказ чтобы захран, сохранить за собой эту цену чтобы цена не поднялась а, оплачивать ну Хотела сказать, можете не сразу, но сегодня уже второе число, а шестого мы уже занимаемся. То есть, ну, можете, конечно, там, в течение там, вот этих трех-четырех дней оплатить. Получите все основы китайской... Какой у вас будет результат? Получите все основы китайской метафизики, приведете в единую систему разрозненные знания, и вам не надо больше будет тратить время на поиск начальной информации, пройдете все основные понятия для четкого понимания, как работает и как применять ту или иную науку а, перестанете раздражаться и путаться в море информации заложите правильный фундамент для дальнейших действий освоите основы фэн-шуй и сможете проводить легкий фэн-шуй аудит любого дома Про, э, поймете как защитить себя и своих близких от негативных энергий сможете построить астрологическую карту Бадзи для любого человека определить его характер склонность склонности жизненные ценности положительные и отрицательные черты это ваши результаты после всего лишь одного дня обучения узнаете как определить когда человек будет человека будет ждать удачи и когда ему нужно быть очень внимательным, чтобы избежать неприятностей будете ориентироваться в раскладе цемей и узнаете за что отвечает каждый элемент расклада и как его применять сможете определить лучшее время для совершения тех или иных действий. А, и у нас сегодня, то есть это то, что я рассказала, это VIP-день. Лена Пирогова сбросила сейчас, наш продюсер Лена Пирогова сбросила вам, кто еще не заказал VIP-день, переходите, заказывайте. И Лена сбросила вам вот сейчас ссылку. А, участие в VIP-дне фэншой астрологии искусства ценей. Нужно перейти, сделать заказ. Ну и, собственно говоря, потом сможете оплатить. Или сразу оплатить. Уже мало времени осталось. Но, друзья мои, это предложение одно, а второе предложение это прогулки и активации цемень дунзя, как получить то, что хочется легко и быстро. То есть у Татьяны есть профессиональные курсы обучения цемень Дунья. Это самый первый курс. И сделав всего лишь предоплату в 1000 рублей, которая будет, естественно, зачтена у вас, идет в зачет самого курса. Это предоплата на то она и предоплата. предоплата. Вот. А, и вы сможете, если сегодня, вот сейчас, во время вебинара, вы за тысячу рублей делаете предоплату, вы получаете аж 30 скидку на а, этот курс. В современном мире применение цеминь дуньзя помогает продвигаться по карьерной лестнице, увеличивать доходы, улучшать отношения, находить нужных партнеров, применять правильные решения в условиях недостатка информации многократно увеличивать удачу в благоприятные периоды и значительно улучшать жизнь неблагоприятные вы начнете привлекать нужные события или результаты в свою жизнь просто гуляя в нужном направлении или делая активизации это значит просто находиться в определенном секторе дома или офиса в указанное время или поставить там что-то но ну, мы называем активизатор это может быть свеча это может быть какая-то движущая мобиль мы называем штучка это там чисе с маятником например да это может быть -то фонтанчик то есть активации ну вы все все про это узнаете вы все узнаете про и про активации таким образом вы привлечете нужную вам энергию которая усилит дальше поможет э, в реализации плана вы научитесь сами это делать вот вот эти все прогулки которые вы выискиваете в интернете что-то читаете берете какие-то общие прогулки вы научитесь это делать для себя вы научитесь это рассчитывать для любого человека вы можете давать потом консультации зарабатывать деньги если хотите сейчас вы можете забронировать участие в курсе прогулки активации семей со скидкой аж 30 процентов